Точно так же под мизинцем, под эту зону, принцип принцип один и тот же, да? по часовой стрелке большим. Пальцем мы массируем. Вот я могу показать вам. Вот, примерно так. Вы сразу ощутите. Вот особенно, когда вот тут вот, вот, вот у вас зажато, да, плечо болит. Эта зона очень хороша для массажа. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Так. Был еще один вопрос, Это еще спазм прошлого раза про точку.